В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета состоялся семинар, посвященный антикоррупции. Смотрим. Коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой развития общества. Для противодействия этому явлению в высших учебных заведениях ведется работа в виде антикоррупционного образования обучающихся, в том числе через деятельность студенческих антикоррупционных комиссий. На сегодняшний день получено 17 постов с общим адаптом более а, 3000 человек и просмотров. Кроме того, были проведены интерактивные грузийские встречи, честный катаристан а, и различные другие мероприятия. Еще одной частью организации системы образования в Грузии является изменение роли обучающихся, а именно из пассивного субъекта он должен стать субъектом активности. Целью обсуждения было повышение эффективности мер по профилактике коррупции. Семинар совещания прошел с участием проректоров вузов, курирующих профилактику коррупции, а также руководителей студенческих антикоррупционных комиссий. Елизавета Никитина, Фарид Захитатлы, Универньюз.